В Америке человек в костюме смерти убил 29 людей. В России Путин запретил умирать. Восьмой год никто не можете спокойно умереть.